Как через питание прийти к сильным, хорошим мышцам? Ну, начинаем с того, что наше питание, даже видно, что за раз мы здесь не можем, оно должно быть такое дробное. Если мы в среднем говорим, что человек должен кушать хотя бы 4-5 раз в день, то люди, которые хотят заняться ростом мышечной массы, могут добавить еще себе один прием пищи. Шестой. А некоторые, которые сильно хотят мышцы накачать и лес прибавить, особенно я говорю, как составлю подрыщей вот таких. Мы можем даже делать семи разовое питание. Раз. Если у нас стоят две задачи. Например, у нас может быть человек с избыточным весом. Да? Но его избыточный вес составляет жир. Тогда у него питание будет иметь одни особенности. Если перед нами человек с недостатком веса, да, вот, скажем так это нарисует, что здесь есть избыточная. Если человек с недостаточным весом, у него будет совсем другая стратегия питания. Но, в первую очередь, хотя бы по калорийности. Люди, которые имеют дефицит веса, если не хотят нарастить мышечную ткань, то их среднесуточный калораж должен быть повышен, примерно, в 2-3 раза. То есть они должны начать кушать в 2-3 раза больше, чем они обычно едят. Если они этого делать не будут, да, у них никогда вот таких, знаете, есть худосочные... Девушек, юноши, да, у них просто мышцы расти не будут. Им первое, что нужно сделать, повысить калорийность пищи. У людей, у которых есть некоторые запасы НЗ, а порой не лишние, да, бывает та задачка такая, что нужно с одной стороны жировую ткань уменьшать, а мышечную ткань, да, что делать, наращивать. И иногда же бывает такая ситуация, человек садится на программу коррекции веса, он все время якобы смотрит на весы, Весы вроде бы да, ничего не меняют, но на самом деле внутри происходит очень много полезных, сложных процессов. Одна ткань жировая потихонечку начинает меняться в норме на какую-то мышечку. То есть не всегда да, чисто большое снижение веса является критерием, там, правильности и такая. Ну, например, скажем так, да, у вас вот может быть 60 кг веса, а из них примерно килограмм 20 жира примерно. Разве будет плохо, если 20 кг жира поменяется на 20 кг мышц? Вы ведь не против такого обмена? Нет. Вдруг как-то жить станет легче. Все, что там по жизни делаете, по дому все станет гораздо легче. Так вот, задача, да, не обязательно, вот когда мы говорим о наращивании мышц, это именно брать вот, пример да, наших уважаемых мужчин, там, бодибилдеров, которые именно накачивают такие мышцы, чтобы показать эту красоту, покорить женские сердца, удовлетворить свое эго, да, чтобы посмотреть в зеркало и сказать, боже мой, у меня бицепс выше головы, жизнь моя удалась. Но немножко сейчас о другом, что реально без хорошего мышечного корсета, без крепких мышц, многие наши органы системы да, не могут полноценно функционировать. И в первую очередь, давайте проще все скажем, наш опорно-двигательный аппарат. То есть, чтобы мы хорошо ходили, сидели, двигались, переносили тяжести, нам всегда нужны хорошие плотные мышцы. Ну, давайте сразу поговорим. Если мы с белками разобрались, то давайте просто вспомним, да, что является источником полноценного белка. То есть нам нужны не только полноценные тренировки, полноценные отдых, полноценное питание, но внутри этого питания нам нужен полноценный белок. Полноценные белки — это те, которые содержат все так называемые аминокислоты. Потому что, по большому счету нам, допустим, не просто допустим, курочка нужна. Нам нужно, чтобы в нашем организме курица, да? Вот, например, ну, курица. Нам не белок курицы нужен. Да? Курица она является источником белка. Но этот белок должен распаться на аминокислоты, а из них уже да, должен синтезироваться ваш белок. Вот только в этом процессе, возможно, да, хорошие сильные мышцы. Но тут как раз возникает идея в чем? Во-первых, мы должны знать источники белка. Поэтому, тут уже как подсказка, да, первым хорошим источником белка являются наши любимые птички. Это может быть не только курица, да? Какая еще у нас птица сейчас продается? К примеру, индейка, да? То есть мы добавим, например, индейку. То есть вот раздел птиц, он достаточно хороший. Птицы что еще делают, помимо того, что они имеют хорошее мясо? Они еще не нанесут яйца, да? То есть источником белка является яйца, куриные, там, перепелиные, да, любые яйца, это очень хорошо. Что является еще источником белка? Еще, еще. Есть поближе кое-что, которое называется мясо. Я уж отдельно от птицы и водили, да. Если уже брать, то, то любые мяса, но все-таки более физиологично, все-таки, наверное, гонять. Хотя многие предпочли другие виды мяса. например, свинина, баранина. И если у человека нет противопоказаний к этих красных сортов мяса, то это тоже хороший источник белка. Та же самая свинина, баранина. Есть обратная связь, что далеко не все люди могут жирные сорта мяса переносить. Но, в общем-то, чем в мясе меньше насыщенных жиров, тогда больше белка из мяса пойдет именно на строительство мышц. Ну, вы правильно сказали, что тут кто-то сказал, да, что, например, сыр. Источник, плюс, по большому счету, все молочные продукты. И даже, например, если вдруг вы относитесь к той группе людей, которые переносят молочко, то, например, после хорошей тренировки выпить литр молочка, это почти 30 грамм белка, который пойдут именно на восстановление мышц. Поэтому, что когда есть именно для наращивания мышц, мы сейчас поговорим. Правильно вы сказали, что источники говорят за орехи, и кому орешки можно... Это очень хороший источник белка. Это любые соевые продукты. Это вот неплохо помогает, например, там, иногда зелень полезный, даже шпинат, например. Да? То есть много что можно. кто тот особенно любит, например, гречи. То есть вот первое, что мы должны сделать, нам нужны хорошие источники белка. Но, повторюсь, нам нужен не белок. Нам еще нужно, чтобы этот белок хорошо распадался на метокислоты. Сейчас в интернете, в открытом доступе, вы можете найти разные таблицы, что оказывается, что из разных видов белка все аминокислоты кислоты расщепляются по-разному. И даже белки имеют определенную градации. И иногда проблема заключается в том, что если у нас, например, нет функции расщепления этого белка, то когда вы приходите к нам на тест по переносимости пищевых продуктов, не все источники белка... Просто из-за особенности работы ваших перментных систем, могут обеспечить вам хорошие мышцы. Нужно обязательно знать, какие виды белков у вас хорошо перевариваются, расщепляются, усваиваются, и только если эта функция у вас работает, вот тогда вы будете получать свои клетки мышцы, когда этот белок в мышцы попадет. Если, например, у вас, к примеру, допустим, что-то из мяса не переваривается, а вы там почитали где-нибудь в интернете, да, что нужно там к примеру, 120 граммов белка, вы это мясо наяриваете, оно у вас не расщепляется, оно не переварено, создает различные там, кислые вредные продукты, и вместо этого вы можно заработать подарок, да, а не иметь, к примеру, сильные мышцы. Поэтому важно, да, еще не столько, как мы это едим, важно, насколько это у нас с помощью ферментов может перевариться. Поэтому иногда, в силу того, что у нас Питание не всегда бывает идеальным продуктом. Сейчас промышленность придумывает различные протеиновые коктейли. Да? Протеины ⁇ это белок. То есть там уже форма белка, которая гораздо проще для расщепления. Или сразу есть готовые наборы аминокислот. Чтобы употреблять аминокислоты, мы сразу на прибух помогали организму формировать и синтезировать свой мышечный белок. Вот об этой стороне укрепления наращивания мышц тоже нужно помнить. Некоторые люди об этом... Забываем. Мы уже повторюсь, сказали, да, что за раз сможет перерезать примерно 30 грамм белка. Поэтому нужно, когда мы хотим нарастить мышцы, чтобы белковая пища поступала в организм чаще. То есть, хотя бы да, из пяти приемов пищи, хотя бы три у вас были с белком. Если обычно, когда человек хочет построить, мы обычно рекомендуем белковую пищу переместить в основном на обеденное время, и по возможности белковую пищу не нагружать себе это на ужин, то люди, которые хотят наращивать мышечную массу, у них рекомендации будет немножко другие. У них завтрак могут быть не только углеводы, но и белки. То есть они могут с утра, к примеру, слушать омлетик. Они в обед очень активно могут использовать как основное блюдо да, белковую пищу. У них на ужин уже может присутствовать белковая пища. Ну, к примеру, вот тут еще не писали, очень хороший источник белка, это, к примеру, рыба и любые морепродукты. То есть люди, которые хотят заняться укреплением наращивания мышечной массы, они а белковых продуктов должны добавить больше. А питание это понятно. Белки это основной строительный материал. Но тут есть и другая сторона. Стройка никогда не пойдет, и не будет крепких мышц, если в организме не будет энергии. Когда многие из вас приходят к нам на диагностику, мы смотрим, что у многих людей энергопотенциал, честно говоря, он снижен. А главным источником энергии в питании что является? Молодцы. Углеводы. Видите, какие подготовленные. Углеводы. Если, например, опять же, у вас не будет достаточного количества углеводов в пище, то есть не будет энергии роста мышц, тоже никогда не будет. Можно купить себе протеиновые коктейли, можно тоннами их есть. Большая часть пойдет на унитаз, но крепких мышц никаких не будет. Можно ходить на тренировки, какой-нибудь там не очень образованный тренер скажет: ходи там три раза в день тренируйся, качайся и тогда только мышцы будут. Ничего подобного. Пока не будет нужного количества энергии, мышцы расти не будут. И как вы помните, у нас углеводы делятся на простые и сложные. Да? Есть простые, это типичный наш обычный сахар, например. И сложные. Но самое простое это круглый. Так вот, для наращивания мышечной массы лучше, чтобы да, в питании у нас чаще присутствовали, в первую очередь, какие углеводы? Кто качается, поверьте и без разницы. Там могут быть и простые, и сложные. Но если у нас, допустим, у кого-то есть избыток да, жировой ткани, то мы сделаем предпочтение в сложном углеводе, попробуем убрать все простые. Вот если, допустим, брать вариант, как Сан как говорит, говорит, худосочных юношек, то они могут ехать и тортики, и пирожные, да, и сахара есть, и забивать сладкими напитками, и у них вот только да, все пойдет в плане энергии нормально. У большинства людей все-таки простые углеводы, лучше питание убрать. Но вообще сахар уже давно говорит, да, что это белый яд, это реально наркотик, мы все там наркоманы, сахара сейчас везде скрывают, добавляют везде. Поэтому если мы говорим о крепости мышц, то все-таки сделаем упор в сторону сложных углеводов. Поэтому, когда вы идете на тренировку, а мы сейчас дальше поговорим, что у вас была тренировка, или тем, чтобы у вас реально мышцы стало расти, нужно обязательно покушать. То есть нужно покушать перед тренировкой хотя бы за полтора-два часа. И вот как раз один из вариантов, то есть хорошо покушать именно то, что даст энергию, да? что вам даст реально запас энергетически, чтобы саму тренировку вы провели хорошо. Потому что во время тренировки будет трата энергии. Если у вас, представьте, вы до тренировки не покушали, а стали давать большую нагрузку, то в момент этого вся энергия будет тратить за счет ваших мышц. Вместо того, чтобы мышцы стали наращивать, вы будете мышцы свои просто, извините, изнахрачивать, тратить. Поэтому часа за полтора, за два вы должны покушать. Даже не приходя сюда на любимую йогу, да? Вы должны часа за полтора чтобы, допустим, йога вам принесла укрепление тех же самых мышц, если вы хотите. Поэтому, да, если вы съедите там тарелочку, скажем так, гречневой каш, или там покушаете там овсяночки, или даже делаете какой-то тост там, с ржимным хлебом, то есть любой источник сложных углеводов, он вам даст энергию, чтобы хорошо позаниматься. Или возьмете, покушаете какие-нибудь нюсли. Но без источника энергии на тренировку приходить нельзя. Тренировка не будет полноценной, это понятно. И теперь смотрите, во время тренировки потратилась энергия, во время тренировки пошел распад мышечной ткани. Нужно, чтобы это все стало восстанавливаться. Так вот, в течение ближайшего часа тоже после тренировки нужно покушать. Не так, что человек позанимался, а потом после спортзала только через 2-3 часа доехал до дома. Вот это худшее, что можно для мышц сделать. Нужно сразу, чтобы в течение часа поступил в первую очередь что? Строительный материал. Что поступил? Бели -ок. ок. И лучше дать белок легко, который усваивается. Если вы сразу после тренировки съели там два рожка, кому можно, попили молочка. Кому молочко нельзя, купили просто обычный в магазине молочную сыворотку. Очень полезный продукт, и дешок. Знаете, Молочная сыворотка. Во-первых, после тренировочки копить хочется. А это с одной стороны жидкость, с другой стороны, это чистый белок. Причем тот белок, который легко усваивается. Что вам мешает? Вместо литра молока после тренировки сразу, да, даже после йоги выпить, литр сыграть. Mm -hmm. Да, чтобы веселее было. Желудок полный, все хорошо, кушать не хочется. То есть, масса задач mm -hmm. будет решена. Вообще про мышцы говоришь, mm -hmm. mm -hmm. не про что-то другое. Mm -hmm. Почему нужно пить? Потому что основное условие, которое еще нужно, да, для того, чтобы была хорошая мышца, нам помимо мелка, об этом будем еще многократно говорить, Нужна вода. Если в среднем, да, можно, например, на 40 мл на килограмм есть, то когда мы начинаем интенсивно тренироваться, а если мы тренируемся по-настоящему, то дотировочку можно увеличивать до 50 мл на килограмм. Ну и примерно смотрите. В среднем получается, да, мужчины, которые хотят крепить крепкие и сильные мышцы, которые правильно тренируются, а они в среднем должны пить 3-3 половиной литра воды, трехлитровую банку не должны пить много ли у вас мужчин, которые ежедневно чистой воды выпивают в литр а потом они говорят, что хотят иметь сильные мышцы да не будет там никогда сильных кажется у женщин, да, в среднем это уже хотя бы там два половиной литра вот вопрос честно, сами себе отвечаете, столько пьем? а это достаточно много, да, когда в среднем, получается где-то 12-15 стаканов воды а у нас народ начинает сочинять. Ой, в туалет бегаю часто, туалета рядом нет, еще чего-нибудь, забыл и так далее, далее, далее. То есть, опять же, к чему мы приходим, да? Пять лекций проводим, и в очередной раз. Без воды, и не туды, и не сюды. Никак жиры не будут сжигаться и уходить без воды, и тактические вещества не будут вымываться. Так и без воды нет сложнейших биохимических процессов, которые направлены на восстановление мышечной ткани, да? на поддержку анаболизма не будет хороших сильных мышц, не будет наращивания машины без воды. Поэтому сейчас во всех тренажерных салах, которые более-менее неприличные, всегда стоит на видном месте что? Куда. Всегда тренера, даже во время тренировок, да, говорят, берите бутылочки, и что делаете? Пейте, да? Пейте, тут как Она давно уже просто доказанная вещь. Пойдемте дальше. С белками разобрались, с углеводами разобрались, с водой разобрались. Есть еще очень полезная вещь. Она называется жиры оказывается для мышц нужны жиры мы тут с жирами боремся мы тут от оживения избавляемся а оказывается нам жиры нужны как вы думаете почему? потому что без поступления да, полезных жиров сейчас я не говорю, о полезных поговорим у вас организм не будет вырабатывать такие вещества которые называются анаболические гормоны знаете, вы культуристы, да, да, что-то иметь, да? накаченные мышцы покупают всякие такие волшебные слова, которые называются анаболики. Но мы уже не будем, да, себе всякие внешние химические вещи использовать. Нам надо, чтобы наш организм сам вырабатывал вещества, которые способствуют тому, что наши процессы восстановления, регенерации, да, идут очень активно, чтобы наши мышцы начинают сильно восстанавливаться и укрепляться. Без оли насыщенных жирных кислот это сделать невозможно. Поэтому есть жиры насыщенные, ну типа маргарина, да, И есть жиры, которые не насыщенные, типа, например, репиного масла. Поэтому все растительные масла желательно, чтобы они в вашем питании были, чтобы, например, салатики забрали растительным маслом. Очень полезны, да, скажем так, жиры, которые есть в красных сортах рыбы, да, там лосось, сёрга, вот такие рыбы жиры, они тоже хороши. Поэтому полезные жиры тоже должны в вашем питании быть, иначе мышцы не будут вас восстанавливаем.